Интересно правильное движение, интересно правильное питание, я для себя беру, и для меня это важно. Но я бы хотела отметить именно особую значимость для себя массажной техники. Насколько я сейчас поняла, значимость вот этой точки, особенно в моменты, когда ты заболеваешь. То есть стоит массировать это, ну и некоторые другие точки в течение дня Каждый час проходит нас, проходит боль в горле, температура снижается, и, но все это благодаря экспертам, которые в клубе Пять стихий находятся и помогают нам глубже понять те инструменты, которые используем мы на в клубе Пять стихий.